Итак, познакомимся с правилами знаков для кручения. Я уже не буду так подробно останавливаться, как для растяжения и сжатия. В принципе, алгоритм понятен. Теперь просто познакомимся с правилами знаков. Тем более, дальше мы рассмотрим задачи на построение пюр, конкретные задачи. И посмотрим, как они применяются. Итак, где у нас. Вот у нас правила знаков для кручения. Давайте мы увеличим. Ну вот, в общем-то, оно достаточно. Понятное, простое, то есть, если мы, вот мы рассматриваем сечение 1, ну давайте мы будем рассматривать его вот как мы уже начали вот таким образом, да? первую часть, например, мы рассматриваем и вот в течение 1, а 1а у нас э, что происходит? У нас существует... И давайте я вот как здесь вот на учебнике вырез... Например, у нас поперечное сечение имеет круглую форму. Я напишу его вид с торца. То есть у нас э, вид с торца э, такой, что э, действует крутящий момент МК. Он действует э, по часовой стрелке. В этом случае мы задаем этому моменту на эпюре положительное, придаем этому моменту на эпюре положительное значение. Вот здесь это было бы изображено вот таким образом, то есть мы смотрим с торца, то есть с положительного направления оси Z, вот она ось Z, значит большой палец правой руки смотрит на нас и ладошка правой руки показывает, как вращается этот момент, значит это в данном случае было бы у нас положительно, а теперь Поскольку у нас, да, неправильно, большой палец должен, когда смотрит на нас, вот посмотрите, вот здесь я сейчас смотрю, вот это точка А, и вот на нас смотрит ось Z. Если большой палец правой руки вы положите, расположив на вас, то ладошка поворачивается против часовой. Значит, надо расположить от вас большой палец, и тогда ладошка будет вращаться по часовой. И здесь то же самое, прикладывая, значит, теперь уже большой палец против оси Z Вы видите, что здесь у вас уходит момент за плоскость рисунка А здесь он у вас, так, не надо жалеть заварки Давайте нарисуем чуть крупнее То есть вот наше, вот наше тело, вот точки А мы рассматриваем Значит, этот момент вот у нас уходит большой палец правой руки против оси уходит он у нас э, туда значит от нас уходит стрела она проходит оперением туда и здесь выходит то есть стрела летит наконечником к нам вот таким образом тоже можно изображать что момент то есть момент изображается иногда вот э, таким образом то есть что это означает что у нас вращение происходит вот Таким образом здесь уходит и здесь приходит. То есть вращение происходит вот, вот по такой траектории. То есть вот таким образом у нас пытается деформировать этот вращающий момент. Вот так вот он происходит. Ну, надеюсь, вы это уже знаете. На всякий я решил на этом заострить внимание. Итак, вот это у нас что? Правило, значит, для определения знака крутящего момента. Если он, вы смотрите в торец отсеченной части, вот рассматриваем, по часовой вращает, значит положительный, если бы он рассматривался вот таким образом, то есть он бы рассматривался, вот мы рассматриваем наше сечение, И в этом сечении в расч... крутящий момент, если мы смотрим с торца, происходит против часовой. То есть в данном случае вот отсюда он входит и вот так вот он выходит. То есть вот этот наш момент в точке А. Это наша точка А. Значит вот в этом случае на эпюре мы откладываем его каким образом? А3 отрицательным, то есть минусовым значением. Далее... Сразу закончу, как же это определять с помощью векторов. Ну, Тоже очень просто. То есть, если вектор направлен крутящего момента, давайте сразу определимся, вот сечение А. Мы изображаем, например, моменты, это первая часть, вот эта точка А. Мы изображаем моменты не с помощью вот, правила стрелы, то есть... Плюс, я говорю, что значит правило стрелы? Это значит момент, который направлен перпендикулярно плоскости рисунка. То есть вот здесь вот это момент, идущий на нас. То есть сюда он идет, пробивает стрела, экран на нас и сначала появляется наконечник стрелы, здесь стрела уходит от нас и мы видим, соответственно, оперение стрелы. Мы не дуговой стрелкой изображаем, а вектором, ну тогда все очень просто будет. Если мы смотрим вот в торец А, то есть вот такой момент у нас будет положительным, а вот такой момент у нас будет отрицательным. То есть если крутящий момент у нас, вы смотрите в торец и на нас смотрит, то он будет Отрицательным. Если от нас, то он будет, соответственно, положительным То есть вот это все положительные Это все у нас отрицательные э, моменты Вот мы разобрали правила знаков для кручения И осталось у нас еще два правила знаков для изгиба и для сдвига Давайте мы рассмотрим их в следующих фрагментах